Добрый вечер! В прямом эфире из Санкт-Петербурга и студии интернет-портала Фонтанка мы будем подводить итоги уходящей недели. А точнее, делать это будет военный переводчик, писатель, директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, я вас приветствую. И я вас приветствую. Прошу прощения за голос. Очень брутально. А, ну это как посмотреть. Вот. А, в общем, извините за голос. Постараюсь только смогу проговорить. Хорошо, тогда не буду отвлекать вас лишними какими-то вопросами. Вот, вот до чего доводит ночной разбой при неустановленной теплой погоде. Разбой? Это шутка такая. А было, я... у нас, было у нас ремесло ночной разбой. Вот. А вы так всерьез сразу. Опа! А я сразу профессионально, знаете, цепко пытаюсь ухватиться за Константина Морозойника. ничего Розойника. не у вас. Не uh -huh. не, да, потому что когда я училась, вы преподавали. Андрей Дмитриевич, да. у uh, Реджепа Эрдогана проблемы со здоровьем. Во всяком случае, об этом, uh, об этом пытались как-то, я не знаю, не говорить, но на этой неделе прервался прямой эфир на 20 минут, после чего президент Турции вернулся и сообщил, что у него там uh, простужен желудок. Писали средства массовой информации об инфаркте, но Минздрав Турции это опроверг. Все бы ничего, заболел, выздоровеет, если бы не выборы, которые в Турции пройдут 14 мая, то есть практически через две недели. Сейчас отменены предвыборные мероприятия, на ближайшее время, на какое они сообщается: да? Проведен опрос избирателей, значит, который показал, что 50% голосов может получить Кемаль Кылыч Дараглу. Это кандидат от шести оппозиционных партий. Они специально объединились. да, И вот он будет главным конкурентом Эрдогана на ближайших выборах. Напомню, Эрдоган руководил Турцией 20 лет. При нем все было понятно. Ну, как понятно, он человек очень умный, хитрый по-восточному. Но все равно как-то это было более-менее предсказуемо. А что может значить для России кандидатура господина Кылыч Дороглу, как вы считаете? Ну, поехали по порядку, да. Во-первых, во-первых, Эрдоган не, не молодой человек, поэтому у него э, там со здоровьем, ну, точно что-то в непорядке есть. Нету таких людей, которые дожи, доживают до его возраста, и все прям очень здорово, да. А, так что это могло быть действительно недомогание какое-то. Второе, это мог быть пиаровский ход. Почему? Потому что он себя позиционирует как такой вот отец нации. И папе стало плохо. Папе надо посочувствовать, папу надо защитить от этих э, полуневерующих всяких там, значит, и, и надо понимать, кто прежде всего избиратель Эрдогана. Вот, э, деревне вы нас... говорили, сельские местности, люди э, из сельской местности. Э, э, да, да, это правда. Но партия для его справедливости и развития, это что за партия? И это партия Хамас. Для многих это, видимо, сюрприз, но это Хамас, потому что это братья-мусульмане. А Хамас это тоже братья мусульмане. И когда не так давно показывали у нас по телевизору интервью с Асадом, тот аж чуть ли не плевался и говорил, что у тех, кто брат мусульманин, у них нет чести, там, то есть, 5 -е, 10, -е там, чести у них может быть и нет. Это я не знаю, но верность у них есть. И все, кто разделяет идеологию Хамаса, идеологию э, братьев-мусульман, они пойдут на выборные участки голосовать за Эрдогана. И вы знаете, когда перестали американцы вкладываться в программы, серьезные такие политические, на Ближнем Востоке. Когда до этих ишаков наконец-то дошло, то при э, любых демократических выборах на Ближнем Востоке побеждает всегда Хамас. И когда на них наконец-то это все вот так вот ну, дошло, вот, вот, демократические, честные выборы. И в 99% случаев победит Хамас. Тут-то американцы сказали «О! Дошло до меня, у великий царь!» Сказала Шахерезада «Забери меня в третий раз!» И, в общем, поняла, что надо что-то делать. А вот... И это будет не борьба личности. Дело в том, что вот этот вот чувак, который... Клыч, да, да хоть клыч, хоть и на клыч, понимаете. Он олицетворяет собой другую Турцию. Он олицетворяет собой прежде всего городскую Турцию. И, соответственно, Гюленовскую Турцию, которая ориентирована на «Исламлайт». западную, более светскую. Но это не совсем прозападная, там это сложный вопрос. Но, по крайней мере, если две тетки 40 лет, сидя в платочках, будут распивать бутылку уракейки в Стамбуле, на них не будут прыгать, винтить им ласты и там тащить в участок. Понимаете? Потому что, ну, все-таки, там, Терпыр, 21 век, там, туда-сюда. То касается братьев-мусульман, которые, в принципе, такие, Ихвана или мусульмин они такие нежные, в принципе. Они же такие, так сказать, выросшие из теории. Это не то, что прям вот они режут всем горло. Но у них другое отношение к традиционному исламу, скажем так. И поэтому Алавит Асад, когда слышит словосочетание братья-мусульмане, он покрывается гусиной их кожей, потому что его папаша, он в Валепа в Халибе и в хаме братьев-мусульман впрямую давил танками живьем, понимаете? Было это в самое начало 80-х годов. И это у нас об этом ничего не помнят и не знают и так далее. А там все-все прекрасно помнят. А Алеппо, чтобы вы знали, да, который формально сирийский город, там до сих пор старики говорят по-турецки. Поэтому там так все оно. Курды не знают, куда прислониться, так сказать, больше. Потому что их нахлобучивали все, кому не лень. И перед ними такой важный вопрос, кто в этот раз нахлобучится сильнее. Хорошего ничего они не ждут. Никакого Курдистана, ничего. А нам-то что ждать, если вдруг Илыч Дорогло победит? А нам, как вам сказать, надеяться на лучшее, улыбаться и помнить, что на Ближнем Востоке принято обманывать друг друга за ночь по три раза. Но если мы играем в эти игры, то сыграть в эту игру, почему нет? Потому что, вы сказали, Эрдоган был такой стабильный, вот Эрдоган прям... Стабильно изменчивый. После... Он, он последние годы нестабилен, потому что его пресс сильнейший со стороны, прежде всего, вот этих вот друзей в полосатых трусах. И он на свою полностью политику проводить не может. Но все равно он умудрялся и помидоры продать, и а, какие-то там из 300 получить. И сейчас вот у нас атомную станцию в Турции Росатом строят. И, кстати, Эрдоган, несмотря на свое недомогание, принял участие в церемонии поставки топлива с Владимиром Путиным. То есть он все равно как-то исхитряется. Он очень такой парень не гутоперчивый, а дипломатичный, умный. Как-то у него получается. И нашим вот и вашим. Как легко перебивать человека, у которого нет голоса. Я более буду, я буду молчать, Андрей Дмитриевич. Конечно, я верю женщинам, когда они говорят, я буду. Вот все что они обещают в будущем. Это я просто верю, что вы на пути к новой жизни. Значит, дело в том, что, как вы говорите, он там умудрялся, сям умудрялся больше разговоров. По концовке то хрен да лука мешал. Вы знаете, какая инфляция в Турции сейчас? Я забыла проценты, но она сумасшедшая. Ну примерно. По-моему, около 70%. Что-то там какая-то гипер-супер. А, и 150 ара. 150, да? Да, на вчерашний день. Поэтому mm -hmm. вот оно как-то без американцев, что это не обошлось. А американцы, они щелкают зубами от злости ужасной. И западные их коллеги в Европе, они тоже ненавидят Эрдогана, потому что он им мешает. Они с чертом рогатым готовы, так сказать, договариваться, а бог знает о чем. Они курдов вместе готовы резать. Особенно с учетом того, что курды, значит, 90% это коммунисты или ваки. Ну, так сложилось. Они Саддама-то Хусейна повесили за то, что он... Курдов э, резал и газом травил. А он еще удивлялся, когда ему петлю накидывали на шею. Как же так? Я же коммунистов резал. Все как вы хотели. Да, дорогие американские друзья, где я совершил ошибку? Вся коммунистическая партия Ирака состояла исключительно из курдов. Я говорю, знаете, секрет большой. А кто такой Аджалан? Ну вот этот самый, тот самый Аджалан, турецкий он тоже марксист найдите мне курда не марксиста так сказать и мы с ним поговорим с удовольствием о замечательной культуре народов курдов они кстати так и называют себя не народ курдистана или народ курдский да а народы как славянские народы немножко отличаются друг от друга да? поэтому понимаете какая штука да там до землетрясения вопрос был решен. Папа приходил и брал Royal Flash. Потом случилось землетрясение, от которого обалдели все, включая оппозицию, у которой было мало времени для того, чтобы свою ненависть к Эрдогану и всему Эрдоганскому превратить в такие вот монументальные фортификационные. Сооружение, скажем так. Ну и, конечно, если мы по масштабу личности будем говорить, то тут ну, не о чем говорить, понимаете. К тому же турецкая оппозиция – это как Воронья Слободка. Чтобы они не пересрались, не передрались между собой, это моя будет сильно-сильно удивляться, понимаете. Тогда только в том случае, если там армянин, политтехновок, понимаете. А так сами-то они не сдюжат. Вот. Поэтому стало ему плохо или наоборот ему стало очень хорошо. Мы посмотрим. Вот. Драка будет страшно, Там драка будет страшна. На кону не амбиции, на кону турецкие жизни. И курдские, и всякие. И поэтому по всему я могу сказать нашим всяким туристам, Будьте осторожны, когда будете собираться на курорты в Турции. Напомню, выбор пройдет 14 мая. Турция ⁇ воюющая страна, которая воюет в три конца на сегодняшний момент. Так все чудесно. Спасибо, Андрей Дмитриевич, за это, за это развернутый ответ. По поводу за заграниц. Блогер Елена Блиновская. После того, как в отношении нее было возбуждено дело о неуплате налогов, а размер там 918 миллионов рублей, огромная сумма. Так вот, госпожа Блиновская, известный коучер, попыталась скрыться через белорусскую границу. Но ну, ее поймали, привезли в Следственный комитет. И, насколько известно, сегодня она уже признала и вину, и согласилась эти налоги заплатить сумасшедшие. Кто такая Блиновская? Некоторые считают, что этот человек возглавляет рейтинг так называемых инфо -цыган. Но дело даже не в ней и не в налогах, как мне кажется, вот моим девичьим значит, умом. Дело еще и в том, что до этого была задержана блогер Лерчик, по-моему, она там 300 миллионов должна сейчас под домашним арестом. До этого была задержана Митрошина, я не очень у них сильна, к сожалению, Митрошина, да. но она заплатила. Она заплатила. Почему взялись сейчас за таких известных миллионам женщин, которые там, ну, что они делают? Ну, учат жить. Лично я, конечно, нет, не нет. согласна с их этими науками. Ну, я не согласна, я не смотрю, да? А вот именно... Нет, в... они не учат жить. Лен, все, я понял. Давайте начнем. Это мошенники. Вот если так вот по-простому говорить, это жулики. Самые обычные, так сказать, жулики. Вот, я не знаю, там... Цыгане по сравнению с ними, нет, детский сад, с гитарами, манистами и медведями. Это все такое средневековое. Значит, все эти вот блиновские, знаете, там, несравненная графена Заволжская. Сейчас перед вами выступит Каролина Курбинская, а не жить, так сказать. И прочитает слух произведения... А, этого Жулика-то да еще одного Бразильского-то Паула Дорогой мой, я открою тебе истину Дело в том, что Дважды два, четыре Вот тут Михалков упал в обморок И сказал, что он будет это Экранизировать, я помню Мои лет прошло много И вы знаете, было время Когда из каждой Крокодиловой сумки Торчал Паула Куэлью потому что это было признаком хорошего тона. Вы не думаете, что я просто прошмадовка с надутыми значит, губами. Я грамотная. Я вон что-то читаю. Алхимик там, Вероника там, еще что-то такое-то. Ну, в принципе, лучше, чем комиксы. Но с точки зрения содержания такого вот интеллектуевого... Ой, господи, господи, господи, горло болит, все не могу. Ну, не господи. про Коэля, да, про а, вот этих а, людей. Их все-таки за упор. Нет, про, платон... это, это одного поля ягоды. Вы поймите, да, так сказать. Я же не случайно это а, употребил. да? это такая вот разводка номер 17, рассчитанная на очень средний класс. Абсолютно. Который хочет, чтобы его учили жить. На дурака же не нужен муж. Люди делятся в основном на тех, которые не умеют думать и действовать самостоятельно. Вот есть нормальные люди, которые приходят в спортзал, и когда к ним подходит там, я не знаю, какой-нибудь тренер или тренерша, обтянутых лосинами жопой, это скажи, и говорит, я вам сейчас все помогу, это недорого, иди ты, я сам все знаю без тебя, зачем мне? Нет, а кто вам будет говорить и раз, и два, и три там? Вы же ссык, мы собьетесь. Я не собьюсь. И дело не в том, что мне жалко тебе, Пятачок. Просто почему ты считаешь, что я, ну вот, как бы, сам-то ничего не могу, не умею. Что мной надо руководить непременно. Вот эти коучи, они берут стада баранов, которым надо руководить. И говорят, я... Я отведу вас к альпийским лугам. Там трава, мурава. Там все живут до 120. И у всех сохраняется потенция. Понимаете? И у всех дворцы. И у всех козье молоко. И все играют на свирели. Только с каждого по десяточке. Если можно. Потому что оплатите детский труд. Это вагонное жулье. Как только вы услышите слово «коуч», Смело вынимайте наградной маузер и отойдите, так сказать, бедняжку прямо к сараю, раздевайте до панталон и прощайте, дорогой товарищ, вместе со своими сакральными знаниями. Потому что, ну, понимаете, есть такая фигня, многие про нее слышали, но они очень понимают, когда сталкиваются. Но вот это пресловутое программирование-то это нейролингвистическое да. программирование, это, мне кажется, академическая наука, если я не ошибаюсь, относит это к какой-то псевдо-течению в психологии. Перестаньте. Это прием, который как раз цыгане использовали давным-давно для того, чтобы произвести разводку номер 13. Активно Ой. этим пользовались разведки и контрразведки разных империй, государств и так далее. Потому что тут главное щебетать, не останавливаясь. И главное, чтобы вы в ответ что-то начали издавать какие-то звуки. И тогда считайте, что я вам нутро залез. Если вы будете молчать, как пень, значит, это все впустую. Но стоит вам только не соглашаться, возмущаться, так хоть как-то на меня реагировать, мамаша, так сказать, так я вас заждался. А когда ты работаешь с массами, когда наступает что-то такое, вроде явления резонанса, это еще проще, так сказать. Ты чувствуешь локоть такой же кретинки, как ты сама. Нас много. Мы пойдем к альпийским лугам. Посмотрите на эту, как ее там, Блиновскую, Веселовскую, Каролину Курбинскую, понимаете. Там, какой там, они выбирают себе псевдонимы или не выбирают их. Это не, не важно совершенно. Но дело даже не в них. Потому что они, как правило, купят, Это не основатели. Это не мавроди. Есть серьезные люди, которые за кулисами. Они что говорят? Они говорят, мы сейчас покажем вам обезьяну с медным клювом. Обезьяна расскажет, где лежит клад. Понимаете? У старого дуба он получил все, что ему причиталось. И, а пряников тоже сладких всегда не хватает на всех. Да? Дальше возникает вот это вот явление резонанса, вот эта вот воронка такая, подоворота такого то да, все начинают говорить, как ты еще не была у этой, так сказать, да ты чё? она же фенерические заболевания лечит вообще просто наложением особых рул. Это все единого порядка, значит, штуки. Если бы вы знали, сколько раз я это проверял на, в общем-то, достаточно умных людях. Особенно хороши бывают женщины в состоянии беременности. Все, что хочешь, можешь туда вложить. Я тут ä, вам расскажу. Вот, понимаете, лю люди у нас вот, ä, они добрые, хорошие, но немножко в сказки любят верить. И в то, чтобы добро обязательно победило зло. Да. А, и, значит,. Рассказываю историю. Был я как-то на одних процедурах значит, в медицинском учреждении, а случайно со мной в штуке оказался ежик. Ну, а ежик, ну, игрушка, ежик. Ага. От слова еж. Слава, просто ёжик. маленький симпатичный ежик. Угу. И, значит, две медсестрички там что-то такое мне пытаются найти вену чтобы воткнуть туда страшную иголку. А кто и какой у вас симпатичный ежик? Я говорю, да, он непростой. Он... Его зовут Ротшильд. Если его погладить по животу, он дает деньги. Но не сразу. Но так вот на следующий день, там, через день, через два дня. В зависимости, кто как ему понравился. Они бросились его тискать, гладили его по пузу. Я думаю, ну ладно, пошутили и все, ушли. А потом я должен был уходить, потому что ну, закончился этот прием значит, у меня этого чудо-препарата. Значит, Я собираюсь, и вдруг озираясь, одна из них заходит, естественно, блондинка говорит, а все-таки когда примерно он должен деньги-то, так сказать, выдать, понимаете? И я вот смотрю на нее и радуюсь, понимаете? Потому что, ну это же чудесно, когда человек верит вот в волшебного ежика. Ну правильно ведь? Ну что плохого в этом? Ну, понимаете, здесь Ежик просто сам по себе приносил деньги, а госпожа Блиновская, она давала программу, если ее Я выполнять. Том, но Лена, она бессмысленная, Лена, да. Почему не уплата налогов, почему не задержание Лена, марафонов? И она, Ежик не приносил деньги. Он не приносил деньги, так же, как госпожа Блиновская. Его, в принципе, можно было назвать госпожой Блиновской. В принципе, вот абсолютно одно и то же. Еще раз говорю, что люди легко расстаются с деньгами, когда верят, что за этим будет счастье. Как лиса Алиса говорила, коту Базилию. У нас 5 золотых. 5 на 2 не делится, держи, держи Базилию, свой золотой. Понимаете? Идеально делится. И все, да. Вот поэтому ну. у нее все будет хорошо. Ее отпустили на домашний арест, поскольку. Все пожертвования добровольные. Дураки сами отдавали деньги. Ну, что тут поделать, как бы, да? А вот э, я со своей стороны могу только одно сказать. Бросайте этих коучей всяких. Э, так. И, и ни в коем случае туда не ходить. А чем тогда заполнить пустоту, Андрей Дмитриевич? Там ведь легкие решения предлагают. Ну, э, понимаете... Если вы хотите изменить свою жизнь, то, как правило, это легко не бывает. Ну, из труда не выловишь рыбку из труда, да? Я сегодня по телевизору увидел госпожу Барановскую, да, вот пишу, жену Шарина, да, на Первом канале. Такая маленькая гламур, тетенька. Многодетно, но, мать, знаете, если это, да, это бог-то с ним. Но вот эта тетенька в каске и бронежилете на все время ездила на Донбасс. И я думаю, что это ей зачтется. И там, и здесь, и везде. Потому что, понимаете, вот, хотела она свою жизнь изменить или еще как-то, да, но она собралась, как бы, да, в свои страхи загнала в левую пятку и поехала туда. Вот и все. А те, которые хотят, что мы с собой, они вот находят таких вот, значит, упырих, понимаете, которые обучают счастью на дому задёшево. Прекрасный слоган «счастье на дому задешево, Андрей Дмитриевич, а на этой неделе произошло такое событие, которое всколыхнуло... Всю американскую общественность, не побоюсь этого yeah. словосочетания. Такер Карлсон был уволен из Fox News, на котором много лет проработал и постоянно, неоднократно критиковал э, действующего, э, например, там президента Байдена. Причину увольнения не сообщают. Любопытно другое. На этой же неделе господин Байден э, разместил в YouTube свой ролик заявлением о том, что он собирается выдвигать свою кандидатуру в президенты. И Такер э, тоже разместил свой ролик позже на один день, э, чем Байд, после Байдена. На один день позже, э, после. 62 миллиона на сегодняшнее утро набрал э, ролик Такера Карлсона, а Байдена кино, к сожалению, в полтора раза меньше просмотров. То есть он совершенно не такая популярная фигура, в отличие от журналиста Карлсона. У меня к вам первый вопрос. Почему уволили настолько популярного в Америке человека? да? Как вы считаете, это были какие-то политические выпады со стороны действующей, правящей американской верхушки? Либо это была какая-то бизнес-история самой компании Fox News? Я вам так скажу, в Америке, при всем том, что они очень любят говорить о независимости своих СМИ, давным-давно есть развеяние такое политическое, да, вот это СМИ, оно такое демократическое, допустим, CNN, Fox News, это республиканское, и уже никто не стесняется ничего, да, значит. И а, уволили а, этого симпатичного парня, а, Потому что смогли это сделать. Потому что, я думаю, они где-то совершили серьезную ошибку. Он иногда заговаривался, да, перешагивал немножко барьеры какие-то. Я думаю, его, а соответственно и канал, сумели немножко прихватить, что называется. Дальше начали торговаться. То есть, это как вот в средневековой войне. У противника есть чудо-рыцарь. Непобедимый, там, я не знаю, сэр Ланселот или Гавейн. Его надо убрать любым путем. Вот мы его убираем. Ударом в спину, заговор, заговором ведьмы. В честном бою, да, так сказать, это ни, никого не волнует, его не должно быть. Вот, это первый момент. Второй момент. Много говорят о том что, дескать, у него, возможно, собственная политическая карьера. Их Прежде всего, что? потому что у него такой есть козырь молодости, ну, политическая, да, для политика, там, где сейчас вот процветает геронтофилия, то есть... Нафтарином ну, пахнет до невозможного, я полагаю, в Белом доме. И там, значит, Карлсон, он такой и туда-сюда. Я думаю, демократы не очень рассчитывают на то, что... Дотянет, допустим, в случае победы Байден до своего конца второго срока, но у них есть эта клиническая идиотка, которая все время смеется, как будто под наркотиками, да, Камала. И она их будет устраивать еще больше. Потому что она вообще будет просто делать то, что ей говорят, то что, судя по всему, там, ну, она такая младшая сестричка Блиновская, вот которую. А может быть они вообще, может это один и тот же человек на самом деле, только сильно загремированный. Никто не знает. Сейчас э, очень надо аккуратно, идти, потому что э, тебе показывают чего-нибудь, да, и говорят, вот это оно, а может это не оно. А вот, поэтому, а что касается того, почему они не говорят о причинах, у них есть такая форма, заранее вот тебя принимают на работу и дальше расторжение контракта идет по схеме которая заранее ты ставишь подпись что она не разглашается ни в каком случае Понятно. и пока Понятно. это все таки соблюдается потому что если ты разгласишь ты не получишь своих денег которые у такого рода ведущих да, они исчисляются миллионами да. тут надо понимать что Токер он очень богатый человек а какая у него может быть политическая карьера, на ваш взгляд? Ну, его по уму любой республиканец, внятный кандидат на роль либо вице-президента, либо значит, государственного секретаря могли бы взять с учетом именно того, что вот он пользуется публицитного капитала его сумасшедшего. Он хороший говорун, он симпатичен, да, так сказать, он. Но, понимаете, у стариков очень часто есть такая ревность к молодым. А, ты там меня хочешь. И там старина Трамп, он страдает той же самой болезнью. Он очень эгоцентричен и всегда привык быть первой скрипкой тут все симпатичные девушки будут не на него смотреть, с его миллионами, а на красивого, умного парня. Понимаете? И для Трампа, ну, этому Байдену-то все равно, он вообще в последнее время с зеркалом разговаривает, да? Как у нас шутили по поводу Брежнева. Знаете, такой анекдот был, когда Брежнева привели на выставку живописи. И он начинает спрашивать там, а это что за картина? Ему говорит, это в рубль, Леонид Ильич. Он говорит, хорошая картина, и недорогая, а в рубль всего. А вот, идет дальше, значит, говорит, а это что за рожа такая? Ему говорит, Леонид Дричь, просто это зеркало. Он говорит, а, а, зеркало Тарковского глядел. И идет дальше, понимаете? Так, так вот, старина Байден, он уже перепутал. Вот это все. И поэтому он как это, среди каких-то пространств и миров. Он уже грезит как фюрер в своем марлином гнезде. Понимаете? И там по-любому долго... Ну, ну, сколько лет? Сколько лет этому существу? Это уже не, не совсем человек. В этом плане Трамп, он посильнее но и поревнивее, понимаете? Поэтому тут... Понятно. Много достаточного вы назвали причин, которые, на мой взгляд, одна-другой несколько противоречат. С одной стороны политическая карьера, с другой стороны Трамп ревнивый. Трамп главный республиканец в США. Но, но здесь есть один момент, который надо учитывать в наших версиях. Такер Карсон ничего не знал о своем увольнении за 10 минут до увольнения. Вот эта информация исходит, я так понимаю, от него, и она многие версии вот эти конспирологические обрушивает. Вот так вот, вот так вот, вот. Хорошо, будем тоже посмотреть. Сергей Лавров на, прилетел на этой неделе на Совет Безопасности ООН без сопровождения журналистов, потому что Штаты не выдали российским представителям СМИ ВИС. А, наш мид заявил, что, конечно, мы не забудем, не простим. Это цитата. А, но тем не менее во время выступления Сергея Лаврова зал а, Совета Безопасности был полон, да, не было свободного места в том месте, где располагаются съемочные группы и представители различных а, средств массовой информации. Что, как отмечают корифея всех этих мероприятий бывает нечасто. А Вот, Андрей Дмитриевич, этот выпад со стороны американцев, американского правительства в отношении наших СМИ, в отношении Сергея Лаврова, это глупость очередная? Либо это какой-то, может быть, спланированный, один из ходов, спланированной многоходовки? Как вы считаете? Я вот думаю произнести куплетик одной песни по поводу... Приезжал Кобзон, да, один без ансамбля, да, значит, кто хочет, найдет в интернете, да, значит, эту частушечку. Вот и Лавров приехал без ансамбля, ему он был не нужен, потому что он как сиротка такая, понимаете, приехал. То есть он приехал и говорит, там, смотрите, как фронтовику руки крутят, да, и за ним, значит, его вот это вот носится, как Гера, который описал Гомер в Илиаде, просто волосы, своем, да, значит. А на самом деле судьба сдала ему чудесную карту Бубу. Потому что. Прям как бы да он приезжает, и от всей души, всем собравшимся, говорит, не, ну я понимаю, ну не пидорасы ли конченные, а? Ну вот вы посмотрите, ж какие конченые пидорасы, а мышь вообще, так сказать, со всей душой там по поводу слова. Мы там то все и нас. А вон а на вашей гадской москальской мове, кажется, за что? Понимаете? То есть это было, ну, это ему дали пас, Лаврову, и он от души забил 9 голов. Просто не отходил никуда, понимаете, и имел их. Вот так, потом так, потом переворачивал, потом еще раз переворачивал. И, а, потому что, ну, надо быть конченными, трекинами. Вот, помните свой среди чужих Чужой среди своих, да, там. Господи, ну почему, почему ты помогаешь этому кретину, а не мне? А Шилов говорит, да потому что ты жадный. А даже Бог велел делиться. А когда э, Каюм, которого играл э, Райкин, кричит там, конь болел, конь жалел, там надо было уходить, да. Ему Шилов говорит, сам себя там за бедняка выдаешь, а сам же хотел баем стать. Хотел-хотел. А вот, говорит, ты не знаешь, что каждый, кто хочет баем стать и своего брата бедняка поднять, у него на голове рога растут. Этот брат марксизм. Против него не попрешь. Вот и у Лаврова тоже был такой марксизм абсолютный. да. То есть не забить из этой ситуации было нельзя. Тем более там же с особым цинизмом, там же не то что не дали визы, просто с ними прибежал нарочный, когда самолет взлетел. Козлы кончены совершенно. И сегодня божественная, божественная Мария Захарова сказала: "Тут вот мы взяли хлопчика одного с поличным, ну выдавался за журналиста". За шпионаж. А Эдана Гершковича. Шпионаж там ну, вообще какой. Лютый шпионаж. И обратились американские дипломаты с просьбой консульского допуска. Дальше она широко улыбнулась, как умеет улыбаться русская женщина в кокошнике. И улыбка ее означала, шли бы в жопу, дорогие друзья. Запретили сказали, что... американскому э, американским консулам посетить господина Гершковича, который арестован да. и томится в России. Еще добавили тихонечко, да, так сказать, а, а, как это. Сделаем все, чтобы в камере не дуло. Угу. А... Дадим и на золотой ключик, чтобы было что пососать. Понимаете? Вот. Так что, ну. Вы хотите, чтобы было плохо, но ну, вам тоже прилетит плохо. Виктория Нуланд бесновалась, требовала немедленно освободить вот того паренька. Ну что, получилось? Тетя Вик? Нет. Может, ключик как-то подобрать? Все да, вот норовить, молотком ударить. А вот Д'Артаньян говорил, что с женщинами и дверьми надо действовать мягкостью исключительно. И все получится. Это он в 20 лет спустя не был таким горячим, как в трех мушкетерах, И вот они просто охмевшие придурки, которые не умеют считать на шаг вперед, Они вот сделали такую гадость и сделали ну, неприятность своему сидельцу, который для них же Козлов шпионил, что-то такое выведывал. А Лаврову наоборот, mm -hmm. увеличили цитируемость в их же э, СМИ в разы. Да. В том-то и дело все. Понимаете, поэтому кто вот это задумал все, его хочется взять, побрить на лысо, и вот так, понимаете, чтобы отпечаток остался. Если так вот, как бы, оно будет. Ну, я даже не знаю. Это что-то такое, вот это имбецил такие. И надо было вот видеть Лаврова, который, акиал альбатрос, понимаете, взмыл над этим всем суетным и бренным. И сказал, ну, не забудем, не прости. Андрей Иминович, на этой неделе Владимир Соловьев опубликовал.. Видео с сыном Дмитрия Пескова, сообщив, что это видео было сделано под Солидаром в зимой 2023 года. Начались, конечно, пересуды в социальных сетях, мессенджерах. Некоторые сомневались, некоторые не сомневались. Собственно говоря, а почему Песков подтвердил, да, что действительно его сын выразил такое желание участвовать, и никто ему запретить это сделать не сможет. А почему, как вы считаете, Соловьев опубликовал вот эти кадры? Для чего это было сделано с точки зрения можно ну, сказать? Инициатива была пиара? со стороны, стороны Евгения Викторовича Пригожина. А обычно, когда он что-то просит или рекомендует, то в общем, ему идут навстречу, скажем так. Ну, как-то так вышло. Я с ним знаком больше 30 лет. И как-то вот, наблюдая его путь, он очень энергичный человек. Понимаете, такой вот напоминающий ледокол. Другое дело, что вы говорите, кто-то верил, кто-то нет. Но если я хочу показать кому-то героического сына Пескова, я беру сына Пескова и первым делом снимаю с него паранжу. И говорю, Гюль, читай, открой личико. Все смотрят, что это не какой-нибудь там. А, сказать, вместо этого почему-то показали какого-то замотанного, не пойми во что, то сказать, парня, у которого узнаваемый голос, узнаваемые глаза, почему Почему я должен глаза узнавать? Чем я должен узнавать голос? Покажите мне полностью, так сказать, Святого Себастьяна, понимаете? Я желаю видеть блаженного Августина во всей красе. Нет, мне показывают чего-то, и говорят, что я должен верить, потому что, ну, а вы что, нас за жуликов, что ли, вообще... Принимать. Да как вы смеете вообще? Да как вы смеете? Паспорт-то у вас есть? Сейчас я полицию вызову. Понимаете? Я вам скажу, что в принципе это все близко к вот первой теме, то, что вы подняли ко второй. По поводу коучей. Да? Я вас вот тоже, у меня есть платочек такой. значит э, Афганка вот это вот... Не Арафатка, да, а Афганка зеленая. Да, я вас замотаю в нее. И скажу, что вы тоже чей-нибудь сын. Понимаете? И мы с вами будем зарабатывать в э, подземном переходе. Этим номером, вот. да? Хорошо. Ну почему? Я скажу, что вы из зеленского, От первого брака. Понимаете? И сбежали из Киева для того, чтобы здесь как-то... Потому что вы по-украински никак. Вот. Но здесь вас не приняли. И теперь вы побираетесь вот по подземным переходам. Понимаете? Ну, я, я, вы понимаете, я не издеваюсь, но я не понимаю. Если Почему? мне надо... а <связывая> тема, да? Где говорят, вот сын Пескова, он герой. Сейчас мы вам покажем сына Пескова. И показывают кадры с фильма «Мумия-3». Понимаете? Почему? Что его лица никто ни, никогда не видел. При этом нам говорят, он внук Будзионова, он там то, он там все, он там эдакий раз, эдакий раз, Почему? Если вы хотите всех убедить, ну, скептиков там, скептиков, кретина типа Константинова, да, там, который там ерничает, ну, покажите ему. О, на. все, съел, заткнулся и пошел. А так, понимаете, ну, я не знаю, так что это так. Так, так мы все можем закутаться и там, это, ходить друг за дружкой по кругу и кричать Я Ну, серьезно, я, я не понимаю. То есть либо у них что-то такое не то щелкнуло в голове, да? Там. Либо зачем? Я понимаю остальные. Закрывают лица, потому что за ними может там охотиться СБУ. Да, вы объяснили. А там... лицо этого человека видели многие, и никаких, собственно говоря, да. больших трудов не составит его разыскать, Жена, опознать. Я об, этом, я об этом и говорю. Он присутствует там в соцсетях там и так далее. Зачем его-то закутывают? Объясните мне, дебил. Может быть, они считали, что это так соответствует ситуации, что а, больше, более реалистично, когда человек вот именно в таком виде, как все остальные на фотографиях бойцы? Может быть, они значит, не рассчитывали, что пойдут пересуды, и у многих вызовет сомнение скрытный, скрытое лицо этого э, человека. Да. И потом появятся шутки о том, что такие люди и в баню ходят значит, с замотанным лицом. Да. Бывают случаи, когда надо прятать лицо. У меня любимая фраза из фильма «Садим без головы» это когда... Артист, игравший Морисом Мустангера, Олег Видов, да? Снимает маску, когда его приняли за бандита, да там. Он говорит, я бы и вам, господа, посоветовал закрывать лицо. Пепел, черный пепел. И когда он их выводит из пожара вот, в прелиях, понимаете? Но тут пожара в прелиях не было. И Морриса Мустангера никто не увидел. Поэтому либо это какой-то вот неудачный ход, такой, как, за который нужно сказать, что творить. то но Вы хотите сделать хорошее, а на самом деле вы ну, компрометируете что ли такой ерунду. Либо я не знаю, как к этому относиться. Мне жаль, что меня, видимо, кто-то и многих других считают за кретинов. Хорошо, Андрей Дмитриевич, а скажите, мы сможем перед тем, как вы дадите свою традиционную рекомендацию по поводу интеллектуального времяпрепровождения на выходных, чуть-чуть поговорить о музеях? У нас просто госпожу Манилову назначили руководителем Русского уже официально, буквально да, пару минут, поговорим. да? А до этого, до этого сменили главу в Пушкинском музее. Вместо Марины Лошак пришла Елизавета Лихачева до этого в Третьяковской галерее. Пост да. руководителя заняла Елена Проничева. Три важнейших музея нашей страны одновременно, практически одновременно сменили э, директоров. Как вы считаете, это совпадение, либо здесь есть какие-то другие подводные э, истории, невидимые глазу обычного человека? Нет, ну, вы знаете, Лен, есть все-таки определенный тренд, говорят, так сказать, поганым пиндосским языком. А если так уж по-русски, есть определенная такая вот э, направленность, что ли. Ну, кто сказал, что руководитель должен занимать свою должность, пока его не вынесут вперед ногами? Ну, это неправильно. Смотри, какой руководитель. Если он, да, если он прям вот такой вот, что просто гений, то да. Но, по-моему, это не те случаи, которые мы обсуждаем, да? А, у меня с Аллой Маниловой, с Алой Юрьевной. Отношения сложные всегда были. Вот. Вы же говорили, иногда, что она вас в... с Мольной ночью приглашала. Ну, не ночью, глубоким вечером все-таки. Ну, приглашала. Пол одиннадцатого, да. Я приезжал. И не я один был в этом моменту в ее кабинете, поэтому ну, чего не надо пришивать, того не надо. Да, так а вот и Она чудовищно трудоспособна в этом плане всегда была. И э, вот две вещи меня в ней поражали. Она могла, как э, в хорошем смысле верблюд, понимаете, Работать круглые сутки, а разница заключалась в том, что верблюд мог там месяц не пить, а Алла Юрина могла пить больше, чем любой здоровый мужик, и не, не пьянить при этом, я это лично видел, понимаете, вот абсолютно, вот как была, так и оставалась, прекрасная, как майская роза, я даже боялся ее, что типа, человек так не может, это что-то такое. Что-то ведьминское в этом такое было. Вот. И а, она очень хорошо знает а, сферу культуры питерскую, хотя там федерального подчинения, конечно, там русский музей, да, но она была заместителем министра так сказать, федерального, да. То есть она не случайный какой-то человек, которая там работала приемщицей из Теклатары. И тут ее назначили в русский музей. Как она... Вы думаете, с чего она начнет? Вот вы говорите, человек необыкновенной трудоспособности, да, необыкновенной энергии. С чего она может начать? Она вот, посмотрит, кто ей достался у нас в, план, в плане команды, как мне кажется. Как любой руководитель, предсказуемо. Отдачи. Ну, не любой, вот, а тот, который настроен работать. Она такой человек, который не работать не может. Понимаете, она. Человек, который, вот, для нее самым страшным наказанием, мне кажется, было бы такое, ничего не делать. Вот она, они сейчас обидятся опять на меня, наверное, да? У нас было таких два моторизированных Карлсона в городе. Один главный Карлсон с большим пропеллером, да, Валентина Ивановна, которая летала над городом, все смотрела там, так сказать, и значит, всем всегда помогала во всем. А Юрия Манилова, такой младший Карлсон, который тоже летал, значит, высматривал, значит, делал, исправлял, там еще что-то такое. И они, у них хороший был такой тандем в плане, ну, такой вот распасовки, что ли, как бы, да. Вот. Поэтому мне кажется, что она не будет относиться к этому назначению, как почетной пенсии вот я я конечно с ней не общался очень давно да, и не буду торопиться как-то там общаться там звонить там или еще что- то такое но вот сколько я ее помню я не думаю что человек может измениться кардинально она вот очень такая она у нее есть недостатки определенные, она не сказать, что такая прям ко всем добренькая, вот. но она очень быстро, То есть вот она быстро ловит. Да, вот так вот, как бы. И э, посмотрим, как бы я в этом Слушай, вот точно С одной не стороны, вижу. энергия, да, а, а с другой стороны, энергия, может быть, присущая консервативному человеку. Как вы считаете, могут ли ну, знаете, русский Юрина... музей какие-то новаторские вещи? Дело в том, что Алла Юрьевна как раз человек в меру консервативный, достаточно строгий. И э, я многим рассказывал, не все оценивали юмор этой ситуации. Вот когда Алла Юрьевна и Валентина Ивановна в, в Смольном были, э, очень мало было женщин в юбках, тем более в коробке. В основном брючные костюмы да говорят, Потому что просто... нечего, я понимаю. Нет, не потому что нечего, а потому что деловой стиль, такой, как бы, да? Потому что а нечего, как... да. Когда губернатор сменился, то, вы знаете, сразу сменился и стиль Как-то это. Весна на Заречной улице пошла, понимаете? Учительница 1 мая. А, так вот, к этому можно с юмором относиться, а можно относиться как к тому, что, ну, вы знаете, вот. Людьки встречают, но ну, сейчас такое время быстрое, что важно и, и то, как тебя встретили, и то, как тебя встретили тоже. А то дальше могут, может быть, и некогда вас рассматривать, если вы сразу. В том числе. И еще скажу, что мне редко, знаете, я такой капризный. Мне часто бывает очень скучно с людьми, с женщинами, с животными, вот домашними и дикими вот Валентина Ивановна с ней никогда не скучно было в том числе потому что не знаешь что она отмучит и чего она там скажет и какое приведет сравнение и так далее и она эмоциональная такая вот живая и то же самое касается Маниловой да то есть она с ней тоже не скучно но она такая в каком-то смысле пожестче что ли да но вот если и одну, и другую рассматривать как политиков, у меня даже был один раз момент такой, когда Валентина Ивановна уходила, она спросила, она ее замучили, ее тут же начали клевать. И просто довели однажды ее до слез. Я их видел, эти слезы. И она просто вот, не выдержав, как женщина, говорит, Андрей говорит, а почему так вот? за что? Я тут с 8 до 10 каждый день там как бы, ну, за что так-то меня, я же не.. И я говорю, знаете, вот ваш в том числе потому, что вы реагируете. Вот если бы от вас отскакивало все, как от медной бабы, да, так сказать, никто бы этого и не делал. А вы живая. Искренне, это недостаток для политики на самом деле. Понимаете, в чем штука? Не знаю, мне а кажется, этим? она такая приятная Матвиенко. Она всегда была внешне приятной. Как человек, она производит очень хорошие впечатления. И, ну, может скажу, быть, и даже Моё, да, маневру он тоже, тоже неплоха. Потому что бывает женщины политики, вот на нее смотришь, она противная, какая-то холодная и как-то от нее холодком, прям действительно. А есть такие, как Валентина Ивановна, и мужчинам они нравятся, и женщинам, что самое такое необычное на мой взгляд. Андрей Дмитриевич, что посмотреть и почитать можно на грядущих длинных, длинных выходных майских? Ну, Длинные, длинные выходные готовят какие-то, говорят там. Сюрпризы по телевидению, хотя, в общем, я для себя ничего такого не выбрал. Но э, я смотрю сейчас сериал Фарго. Фарго? Перв, да, первый сезон. Йеллоустоун, кстати, хорош был. Вот вы посоветовали Йеллоустоун, он исключительно он понравился. Да? Очень, очень хорош. Вот Фарго, мне кажется, тоже понравится всем. Я, мне да, особенно там мой любимый штат Миннесота. Я очень люблю Миннесоту. Почему? <и?)Cause... Ну, потому что Миннесота... Вот есть два таких здоровых штата в Америке. На севере Миннесота, где народ пьет, бухает, изменяет, значит, дерется. Там много шведов, эмигрантов, там лесорубов, таких, знаете... Брутальненький штат. Да, и штат самый коррумпированный, это Луизиана. Вот. Не Луизиана, а, да, Луизиана. С Новым Орлеаном, там, со всеми делами. Если вы хотите самую вкусную в мире яичницу попробовать, вам, конечно, надо в Новый Орлеан. И чтобы обязательно некого носил вот такое блюдо, вот, так сказать, и говорил, сэр, извините, немножко остыло, хотя она горячая настолько, что в рот не, невозможно взять. Вот. А, а фарга – это Миннесот. Понимаете, и такая вот Миннесота, Миннесота, как бы, понимаете. Вот. Что касается того, что почитать, но ну, я и Гульдена не дочитал э, его Афинский цикл, Афимистокли, и читаю его с удовольствием с огромным. У него там брата Афины-защитник, я вот на вторую уже книжку перешел, но пока еще не. Пока еще ишоне. Вот, а в том числе потому, что я, как это, я решил попробовать аудиокниги. Интересно ваше мнение. Я пока еще не, особо ни одной не попробовал отрывки кое-какие. А смотря кто читает, я полагаю. Это... Да, это, это вот очень важно, потому что я случайно так начал слушать вот, э, в аудиоформате «Фронтовую любовь», мне не очень понравилось. А может быть, вы сами вот начитали бы вот таким голосом, и э, все бы дамы были, конечно, восхищены и да. да, раскупили. А, а, а вы уверены, что я хочу, чтобы все дамы были восхищены? Я не уверена, я думаю, что дамы все хотят. Ну, тут уж, как говорил один мой боевой товарищ по кличке Шварц, ну, тут оно как? Разводил руками, понимаете? Вот, поэтому я поздравляю всех пока что с майскими первыми. Я надеюсь, что я сумею поздравить с нашим главным праздником с Днем Победы, потому что для меня он личный, да, для меня он такой святой, для меня он... Ну, у меня оба деда воевали, да. Здорово воевали, круто очень воевали. Не по штабам терлись. И знаете, я сейчас так жалею, что этот бессмертный полк отменили, потому что... Ну, это неправильно. Не Но не об этом речь, а о дедах, об их боевых орденах. Они прошли две войны, да, каждой. И финскую, и э, отечественную, да. И вот они финскую начинали лейтенантами, а заканчивали войну... Отечественную, там уже, там где, на вражеских землях, куда пришли русские солдаты, да, подполковниками они заканчивали. Только этим подполковником было по 27 лет. Мальчишки какие-то, понимаете. Что такое 27 лет? Комсомольцы, понимаете? 27 лет подполковник. Да. Один артиллерист, вот Павел Игнатьевич Константинов, так сказать, один связист, который э -э, Виктор Дмитриевич Баконин, да, это э -э, удивительно красивые люди, я вам скажу. Вот им бы в Голливуде играть. Вот удивительно красивые лица. Просто вот смотришь на них, думаешь, а как они так вот? А как они так вот, вот как они вообще это вот все смогли, понимаете? И у меня дед, который, Павел Игнатьевич Константинов, да, который считал, что у него все погибли в блокаду, все умерли, он когда уже, да. ну, когда перешли границу, да, так сказать, когда уже пошли там всех освобождать... Немцев и чехов, и кого хотите, да. Так вот, он... Это только, вот, знаете, это это только не советский, а просто вот русский офицер такой может. Да, вот несмотря на это все, он зубной щетки не взял у этих уродов. Офицер. Нет. Вот... Хотя, надо сказать, вот несмотря на то, что он меня стрелять научил, он никогда про войну ничего не рассказывал. Из него выдавить это было невозможно. Значит, и было второй такой очень же. А? Значит, было что-то да. такое страшное, что невозможно маленькому рассказать. Нет, фронтовики войну. просто обычно ä, знают, что ты, если <с рассказываешь кому-то, ну, вот, как чертили гражданскому, он тебя просто не поймет. Ну, просто не поймет еще. Ужаснется, не поймет, там что-нибудь заквохчет, что-нибудь такое. Вот. Это была Великая Победа. Я считаю, конечно, это главный праздник в нашей стране. И через неделю, Андрей Дмитриевич, будем надеяться, что вы появитесь в прямом эфире и поздравите петербуржцев и вообще всех ваших поклонников с этим священным днем. Увидимся да. через неделю. Надеюсь, с нормальным голосом. Спасибо. До свидания.